Господь сказал мне записать этот ролик в помощь людям, которые приняли твердое решение следовать за Иисусом Христом в чистоте и святости. Сейчас то время, когда блудники и блудницы обнажили свои тела, чтобы служить сатане. В том числе это блудники-церквяне, которые пооткрывали свои, обнажили свои плоти, чтобы соблазнять Истинных христиан, которые хотят войти в жизнь вечную, которые хотят сохранить себя в чистоте и святости. Поэтому, мой милый друг, первый способ, как избежать соблазна, это не бывать в тех местах, где блудники обнажают свои тела. Это бегать блуда. Бегай, мой милый друг, блуда. Не сообщайся с блудниками, не дружи с ними. А если ты увидел девушку, которая называет себя сестрой или парня, который называет себя братом, но они обнажили свои тела, чтобы соблазнять других людей, то твоя обязанность обличить этих людей, обличи их, скажи им правду, что они блудники и что они никакие не братья и не сестры твои, они блудники, которые соблазняют других людей. И они будут в аду в вечность, если не покаятся. Если не прекратя соблазнять молодых ребят. Поэтому первый способ, мой милый друг, это бегать блуда. Если на твоем компьютере всплывают вот эти баннеры, вот эта вся реклама и эти ссылки на порнографические сайты, мой милый друг, ты можешь от этого избавиться. Это очень просто. Святой. Он ищет способы, как не грешить. Нечестивый же ему все равно, всплывают эти баннеры или нет. Он к этому относится равнодушно, ему все равно. Он уже считает себя святым, он уже считает себя праведником, он уже считает, что все это всплывает и Бог его от этого защитит. Нет, мой милый друг, святой ищет способ, как оставаться святым. Нечестивым уже все равно. Он может грешить направо и налево и говорить, что «Бог есть любовь, он простит меня, как только я приду к нему и покаюсь». Поэтому он блудит, поэтому он ходит на порнографические сайты, поэтому он занимается анонизмом, поэтому он на пути в ад. Ты же не будь как он, ты же не греши, мой милый друг, но лучше бегай, блуда. Ты всегда можешь установить программу, бесплатную программу, которая блокирует всю эту рекламу и все эти баннеры. На моем компьютере нет ни одной рекламы, нет ни одного баннера, ни одного. Поэтому, мой милый друг, ты можешь с этим справиться легко. Второй способ, это Господь дал нам власть наступать на змей-скорпионов, если ты хранишь себя в чистоте и святости, если ты крещен от воды и духа, если ты стал учеником Иисуса Христа и следуешь за Ним, Господь дал тебе власть наступать на змеи-скорпионов. Ты должен быть учеником Иисуса Христа до конца. Если сатана через плоть хочет соблазнить тебя, хочет искусить тебя, что ты должен сделать? Ты должен сделать так, как сделал Иисус Христос. Ты должен сказать, отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн. Ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. И тогда сатана отойдет от тебя. Всякий раз, когда дьявол посылает тебе обнаженную плоть, чтобы ты посмотрел на нее, скажи ему, отойди от меня, сатана. И он обязан отойти от тебя. Но если ты будешь об этом размышлять, если ты поймаешься на его удочку, ты дал доступ дьяволу, тогда дьявол может пускать эти фильмы в твоей голове. И тогда тебе будет намного сложнее избавиться от того, что ты сам впустил в свое сердце. Поэтому, мой милый друг, первое, это бегай блуда, второе, это гони блуд в шею, говори ему, отойди от меня, сатана, всякий раз, когда он посылает вам мысль посмотреть на обнаженную плоть. Да благословит вас Господь наш Иисус.